Добрый день, дорогие представители некоммерческих организаций. Средства массовой информации у нас здесь должны быть за масками. К сожалению, не всех знаю. Наша сегодняшняя встреча состоялась, ну, на мой взгляд, не случайно. Мы, как ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, утвержденных Казанским федеральным университетом, в этом году озаботились вопросом информационной открытости некоммерческих организаций. Вы делаете хорошие, нужные, важные проекты, которые помогают людям. И да, говорят, что добрые дела нужно делать тихо, но на наш взгляд, конечно, о таких проектах нужно говорить, важно говорить, важно привлекать к ним внимание не только своих благополучателей, но и тех, кто может вам оказать содействие. И благотворители, и какая-то информационная поддержка, и многое другое. И вот так совпало, что к нам обратились наши московские коллеги, я считаю, про которых мы знали, мы про них информацию у себя на ресурсах размещали, новости публиковали, и вот они до нас наконец доехали с мероприятием, которое тоже посвящено информационной открытости НКО. Но я думаю, они сами более подробно расскажут о своем проекте, который реализуют. Я только хочу сказать, что мы, как всегда, работаем интерактивно, поэтому ваши вопросы... Да, смело задавайте. Мы уже обговорили о том, что мы помним, да, проект 3 минуты можно презентовать, можно рассказать, даже нужно рассказать, чтобы получить обратную связь, некий нетворкинг. Вот, ну и маленькое дополнение, в конце там у нас будет небольшой кофе-брейк и уже такая неформальное, неформальное общение. Значит, я представлю, я на память не скажу, ни в жизни, кроме имен, конечно, да. Значит, Александр Чекшин, Руководитель портала «Открытый НКО», директор спецпроектов издательского дома «Комсомольская правда», продюсер проекта «Чистая страна» — это в области экологии. Ну и уже более 20 лет так или иначе работает в медиапространстве. И Виктория Савицкая — это выпускающий редактор портала «Открытый НКО» и корреспондент издательского дома «Собеседник», журналист и продюсер. Ну, вам слово. Коллеги, добрый день. Рада вас приветствовать в одном из старейших университетов страны. Я так понимаю, Казанский университет всего на 50 лет моложе Московского и уже 200 лет разменял лет, наверное. Да, да давно. Вам где-то 205, наверное, вот так вот, да? Вот, поэтому, конечно же, у вас сильные традиции, академические традиции, и мы вообще мы много знаем о Казанском университете. В истории нашей страны выходцы этого университета отметились изрядно. И поэтому большая честь нам здесь выступать. И рассказывать мы будем вам, Виктория, чуть позже дам слово, будем вам рассказывать о взаимодействии некоммерческого сектора, так называемого третьего сектора, который в нашей стране лет пять последних активно и бурно развивается, в том числе с помощью грантов, которые государство выделяет. И медиа, которые в этой среде, пытаясь выжить, занимаясь коммерцией, потому что а, медиа-грант такая конечно, тоже выигрывают, но основной их доход — это реклама. И те посетители, которые платят либо в газетном киоске, покупая газету, либо заходя на сайт, ну а в блогах и во всей этой истории, цифровой там только, вы понимаете, монетизация идет через клики. С этой точки зрения контент должен быть очень востребованным и очень сложно социальным некоммерческим организациям достучаться и до журналистов сначала, а уже через журналистов достучаться до редактора и попасть на ресурс, который позволит рассказать о, ваш, о ваших каких-то добрых делах массовой аудитории. Собственно говоря, я сам занимаюсь журналистикой давно, я журналист по образованию, и в последние лет 20 я на руководящих постах в «Комсомольской правде», и мы занимались очень много и продолжаем заниматься, наверное, как самая активная медиа сегодня, социальной информацией, социальной журналистикой, потому что мы понимаем, что для нас социальная журналистика — это не просто некий такой довесок, неизбежный довесок той информации, за которой мы гоняемся, к тем горячим новостям, на которых мы хайпуем и ловим аудиторию, и продаем ее. Я хочу сказать, что Комсомольская правда сегодня — это сайт номер один в категории СМИ и новости в интернете. Это рейтинг, по которому оценивают, в принципе, это объективный рейтинг, по которому оценивают уникальных посетителей. Это 90 миллионов посетителей в месяц. То есть, собственно говоря, уникальных, Собственно говоря, там каждый взрослый человек заходит так или иначе на сайт Комсомольской правды в течение месяца. И в этом плане мы понимаем, какая это огромная аудитория, потому что следом уже лента, следом РИА новости. Когда-то мы их догоняли, сегодня мы волею судеб, и только благодаря контенту мы сидим вот на вершине этого айсберга. Мы создавали сайт, тоже одним из первых, и создавали его, начиная с отдельной новостной редакции, которая тогда было не принято делать в редакциях. Тогда было принято выкладывать PDF-полосы в интернет, и это считался сайт газеты. Мы первыми поняли, что это надо делать, и мы стали создавать, наподобие РИА новостей тогда, и РБК тогда занимались хорошо, мы стали создавать полноценную цифровую редакцию, параллельную. Уже потом журналисты традиционно научились работать, форматах. И на радио, которое у нас сегодня есть. И это 400 городов FM вещания, полтора миллиона аудитория. У нас достаточно популярное радио. И на сайте, который я вам уже сказал. Ну и газета. Газета сегодня, слава богу, еще живет, хотя э, делается все, чтобы она не жила. И киоски закрываются, и куча-куча проблем у нас возникает. Вы знаете, кто связан с принтом. Как сложно сегодня донести читателю, читателю информацию через этот носитель. Хотя именно к газетам наибольшее доверие как к информации, к которой можно вернуться, как к информации, которую люди привыкли воспринимать. Как говорится, напечатано. То, что написано пером, да, не вырубит топором. То есть то, что написано в газете, всегда говорится. Ну как же в газете написали? Это, конечно, правда. Конечно, это не всегда была правда. Сегодня комсомольская правда, несмотря на то, что многие уже не знают, что такое комсомол из молодежи, но они, правда, нас читают только в интернете, но у комсомолки сегодня ежедневно 800 тысяч тиража, еженедельный тираж там больше полутора миллионов. То есть тоже люди, которые приходят к киоскам, подписываются или покупают да это тоже говорит о лояльности к бренду так вот почему мы журналисты которые и мы никогда не субсидировались мы всегда зарабатывали деньги сами именно поэтому Запускали много интересных проектов инновационных, коллекции мы первые запустили, лет 10, наверное, по стране печатали классику, печатали диски, диски с, э, с музыкой, диски видео, делали разные-разные альбомы, и архитектура, и какие-то художники, и все это огромными тиражами, и нам никто не верил, что это пойдет, но это не наш опыт, мы это подсмотрели у итальянцев, и первыми стали там, продавать Достоевского, грубо говоря, тиражом 100 тысяч, когда его на всю страну классическое издательство печатало 5 тысяч на год и знало, что... Потребность в Достоевском будет закрыта. Мы стали издавать это огромными тиражами. Мы прошли благодаря этому очень хорошо кризис 2008 года. И была просто инновационная идея, которая очень правильно с точки зрения маркетинга легла на аудиторию. Это цена, это доверие к журналисту, который рекомендует. Ну и, конечно, желание собрать эту коллекцию там, образованного человека, грубо говоря. да. Мы играли на разных, на разных таких человеческих желаниях. И это в маркетинге играло, конечно, в плюс. Мы продавали очень большие тиражи. Так вот… Почему же, занимаясь коммерцией, мы в то же время тратим очень много времени на так называемую социальную журналистику? Потому что сегодня и мы, как компания, в которую и приходят, и уходят журналисты, мы заинтересованы в имидже этой компании. Так и все те компании, которые занимаются устойчивым развитием, но ну, мы не говорим, когда это экология или развитие промышленных гигантов, которые вынуждены для снижения углеродного следа, значит, заниматься каким-то устойчивым развитием, принимать программы. Да? Мы говорим о компаниях, которые… Ну, как вот сейчас Северсталь запустила а, такую образовательную платформу для своих 4000 сотрудников. Вот только что вот новость я вычитал. Называется «Цифровая сталь». Они хотят, чтобы их сотрудники понимали весь цикл производственный, даже те, кому это не нужно. Ну, грубо говоря, сидит маркетинг, маркетолог. Он в интернете что-то для «Северстали» делает, да? вот какую-то такую медийную историю. Он должен понимать, есть цикл, понимать значение, понимать, как эта компания встраивается в общую структуру промышленности, в тот вклад, в который она вносит, наверное, в процесс экономический в стране, для чего это нужна компания, для чего нужно, чтобы сотрудники это знали. У них три уровня. Есть базовые, которые все должны пройти, образование, образовательная программа. Есть там меньше и глубже да, какой-то цикл лекций, есть совсем для топов. Для того, чтобы они и ощущали свою сопричастность, и понимали, что те процессы, которые происходят, они зависят в том числе от них. то есть сотрудников делают э, как бы партнерами, не просто нанятый менеджерами, а партнерами и в этом плане любое Нко, которая больше всего сегодня заинтересована в привлечении, ну, как никакая коммерческая организация, у которой есть учредители, бюджеты и дальше понятные процессы, бизнес-процессы. Да? У, у некоммерческой организации, как правило, есть какие-то, может быть, там, грантодатели и какие-то те, те партнеры, которые делают взносы, но, как правило, это вообще грантовые истории Собирается компания увлеченных людей, они даже чаще всего что-то делают до того, как организовались некоммерческую организация, что-то, ну, хоспис ли организовали, бездомлемы помогают ли животным, или там значит инвалидам, или какие-то инклюзивные практики. Они сначала что-то делают, потом понимают, что нужно, конечно, поддержать, потому что тяжело это делать, собирать деньги тяжело, фандразить очень тяжело, и, конечно же, с этой точки зрения они объединяются и получают некие гранты. Так вот здесь, после того, как организация появилась, после того, как коллектив единомышленников решил, что да, пора нам объединиться, потому что... Одно дело это представляет Александр Чекшин, другое дело это компания людей увлеченных, и тогда доверие к тому, что мы делаем, выше. Тогда легче привлекать волонтеров, тогда легче привлекать тех грантодателей, которые могут быть заинтересованы в проекте. Так вот с этого момента, как только вы организовались, возникает вопрос вашей медийной истории. Ваш личный вопрос медийной истории очень важен. Он возникает с момента сегодня уже, я так понимаю, как дети освоили смартфон и вошли, ну, я не знаю, там возрастные ограничения какие есть, вошли в Facebook или в ВК, да, и начинается их медийная история. Сегодня уже вы знаете, что медийная история, которая за вами идет вот следом там в интернете, к ней очень внимательно отношение у работодателей, и все больше и больше будет внимания. И уже не, никто просто так не постит какие-то фотографии. Ну, наверное, подростки-то еще как-то балуются, да, но уже во взрослой жизни рекомендуют почистить свою старую историю и… Сделать так, чтобы когда человек попадает на ваш профиль, он понимал хотя бы из ваших публикаций, или лайков или каких-то рекомендаций, репостов, что вам интересно, насколько вы глубокий человек, насколько вы сестроне развитый человек. Собственно говоря, когда вы готовите резюме, поступая на работу, вы тем же самым занимаетесь. Вы пишете, где вы учились, вы пишете о своих интересах, вы пытаетесь себя продать работодателю, и это нормально потому что иначе работодатель не выберет вас, а выберет того, кто лучше себя продаст. Это самопрезентация, и этому надо, собственно говоря, наверное, в школах учить, потому что сегодня, конечно же, у нас в школах не учат самопрезентации, не учат писать заявления в полицию, заявления в какие-то надзорные органы, никуда не учат писать заявления. Мы учим много других вещей, но вот эти базовые вещи мы проходим методом проб и ошибок, как правило. А этому надо учить, и этому будут учить. И вы сейчас, то, что мы будем рассказывать, это в какой-то части, конечно же, с точки зрения НКО, если воспринимать как молодого такого героя какого-то, да, то вот его презентация в сети, его презентация перед медиа, перед публикой, это как раз та история, которая каждый из вас касается. И мы хотим рассказать, почему часто медиа не слышат вас, почему им кажется неинтересным то, что вы делаете, хотя, может быть, это очень важно, и было бы им интересно, если правильно это преподнести, и как э, находить этот общий язык, и как попадать в информационное поле. Потому что это уже, как говорят в Америке, must have. Ты должен это уметь делать, как только ты как минимум организовался и хочешь что-то презентовать, хочешь, чтобы это была не твоя частная история, а история публичная, как только это возникает. Вы должны этим заниматься. Значит, вот идея, которая у нас родилась. Сзади меня идут слайды, я тогда буду сюда подсматривать себе смартфон. Вот, собственно говоря, и была, когда мы искали, была проблема в том, что добрые дела тысячи НКО никто не замечает, и у НКО нет ресурсов, это раз, для того, чтобы нанимать PR-менеджера или создавать какую-то пресс-службу, да даже нанять рерайтера какого-то, который мог бы литературным языком, имея соответствующее образование или хотя бы опыт, изложить это в той манере, которая интересна читателю. Потому что канцеляризм — это наш бич, это мы все умеем делать, штампы у нас сидят в голове, и, конечно же, если у тебя нет навыков литературного изложения, то ты будешь достаточно косноязычен, консервативен в своем изложении, и это будет неинтересно никому, потому что начнут засыпать на твоей даже самой интересной истории. Ну и помимо того, что нет ресурсов и навыка, есть вот проблема со СМИ, у которых совершенно нет заинтересованности об этом писать, потому что это не привлечет большой трафик. Лучше написать о скандале. Вот посмотрите топ-5 новостей. Топ-5 новостей в каждом регионе, не знаю, как в Казани. Но у нас в Москве какие-то проблемы. Либо это война, либо кто-то умер, либо кого-то куда-то повели, арестовали, нашли 5 миллиардов, это в банках у каких-нибудь чиновников. Это те истории, которые, как ну, вы знаете, это хайповые темы. Это те истории, на которых медиа ре друг друга. Это тоже такая очень появившаяся в наше современное время такая журналистика, как говорят, такая щебенка, она совершенно там нет журналистики, там есть навык рерайта. И те, Люди, которые рерайтят за небольшие деньги в интернете, их очень легко найти. Значит, они не имеют соответствующего образования, но они правильно умеют компоновать. Там для того, чтобы Яндекс посчитал новости оригинальные, надо примерно треть, новости изменить, перефразировать. Конечно же, медиа. Пытаются этот рерайт делать профессионально. Это что значит? Они ищут еще детали. Они дозваниваются до тех людей, которые в сюжете упомянуты. Они начинают историю развивать. Кто-то видео добавляет, это сразу же вес выдачи поисковой дает. Но все равно э, поисковая выдача Яндекса новостная захламлена. То есть есть сюжет, какой-нибудь ТАСС или кто-то сообщил, мы сообщили, еще кто-то сообщил. Дальше длинный-длинный поток рерайта, который собирает кучу посетителей и ладно бы он собирал кучу посетителей на свои информационные ресурсы часто вы попадаете на ресурсы прокладки кликаете переходите снова кликайте вот сми 2 и прочие такие вот есть баннеры обменной сети на которых ты читаешь новости ты хочешь они узнать ты попадаешь на другой сайт там опять и опять и опять и опять и потом ты добираешься конечно до новости но при этом тебя очень хорошо промывайте мозги рекламой и это огромная проблема потому что вот сейчас только что делают в октябре они опубликовали очередное исследование, большое исследование медийного рынка. Они исследуют то, как народ, как общественность воспринимает медиаресурсы, потребляет их по времени, больше, меньше, и как, они, и, и как общество реагирует на рекламу. Потому что на самом деле хорошая реклама… Она помогает нам решать проблемы, она ненавязчивая. И вот вы знаете, есть нативная реклама, которая вообще, она как бы там вроде как раньше называли скрытая, сегодня такие интеграции грамотные в рамках контекста какого-то. Если ты читаешь о горных курортах, то логично тебе там лыжи предложить. Это даже не просто там нативный таргетинг или поведенческий таргетинг. Это в рамках концепции ресурсного основа. Он может писать и под это подтаскивать рекламу, которая не автоматически подтаскивается, а потому что редакция так решила, что эта реклама здесь уместна. Вот если брать такие цифровые форматы, Дудь старается своей рекламной интеграции делать очень грамотно, потому что он заинтересован в том, чтобы те миллионы его зрителей, которые есть, оставались вместе с ним. И это как раз вот та, та проблема, с которой общество столкнулось. Я немножко буду отклоняться от презентации. Вот да, второй слайд, сейчас мы к нему дойдем. Я хочу вот вам... Проходил э, недавно опрос, летом был, проходил опрос э, очередной общественного мнения, фонда общественного мнения, и вот они смотрели, каким же образом сегодня восприятие, кому доверяют сегодня э, читатели, зрители, слушатели, насколько медиаисточники, традиционные медиаисточники и новые медиаисточники, виде телеграм-каналов, социальных сетей, востребованы у разных аудиторий и вот как вот кредит доверия так вот соцсети выросли за 10 лет с 6 до 40 процентов из них черпают информацию больше всего и доверяют им больше всего при этом знакомые рекомендации знакомых снизились в два раза с 26 до 17 процентов это странная вещь потому что когда мы говорим друг другу Обычный, да. мы раньше то доверяли ну как мне он там сказал сосед да или на работе слышал а сегодня соцсети в этом плане уже становятся как медиаканал, им верят гораздо больше, ими пользуются. Ну, естественно, они везде у нас с утра включили новости тебе, сыпятся через соцсети. Но уже соседу так не веришь, уже идешь в интернет и смотришь, он прав или не прав, потому что вот этот факт-чекинг или там, та информация, которая у нас сыпется, она позволяет это делать быстро, в одно касание. И доверие к соседу падает, к знакомым. Значит, газеты, естественно, потеряли в три раза с 37 до 16%. процентов. Ну а интернет на этом фоне вырос с 9 там, до 39%. процентов Четыре раза вырос интернет. Эти вещи не новые для вас. А вот Deloitte отметил, что потребление само по себе, там, вы знаете, телевидение всегда было у нас главным каналом коммуникации. Сегодня интернет-телевидение замещает этот канал коммуникации. Совершенно естественным образом идет этот отбор и пройдет лет 20 те миллениалы, которые значит, сейчас в интернете сидят, они вырастут и будут продолжать пользоваться цифровыми каналами. И, конечно же, классическое телевидение наше с сериалами уйдет в область домохозяек. Там вот домохозяйки будут смотреть, наверное, хотя даже современные домохозяйки уже и его не будут смотреть, потому что там реклама, там что-то все навязчивое, а каждый выбирает под себя кастомизированную повестку. Он не хочет все подряд, он не хочет видеть именно сейчас эту программу, он хочет увидеть ее позже и без рекламы, и в то время, когда ему комфортно, и с тем, с кем ему комфортно. И с этой точки зрения телевидение теряет позиции, оно по 2-3 пункта теряет. Вот за год оно потеряло три пункта. И радио теряет позиции, но ну, растут цифровые каналы. При том, что смотрение телевидения в целом выросло. Пандемия этому способствовала. Мы все сели дома и стали больше смотреть. Но если смотреть между каналами, то телевидение теряет и продолжает терять. И это влечет за собой рекламный бюджет, это влечет перестройку всю значит, финансовых рынков, ну и, соответственно,. Развитие каналов. Будут развиваться те каналы, которые наиболее востребованы. Так вот, у нас 200 тысяч, больше 200 тысяч НКО сегодня в стране. Каждый день они совершают добрые дела, и каждый день они имеют право быть услышанными. Да? и Потому что если я что-то делаю хорошее, то как минимум я хочу об этом рассказать. Ну, рассказывают друзьям, но хочу, чтобы об этом узнали и соседи, и узнали значит, просто горожане мои, те, с кем рядом я живу. При этом, конечно же, СМИ ищут качественную историю. вот там написано, да, и вот этого нет партнерства. Вот на этой, на этой проблеме, с одной стороны, СМИ ищут проекты, с другой стороны, эти проекты есть, но о них никто не умеет говорить. Родилась наша платформа. Называется добро.life. Вот внизу ее адрес в сети. Это проект открытый НКО. Соответственно, мы объединили на одном ресурсе. Можно следующий слайд. Объединили на одном ресурсе. СМИ и НКО. Мы помогаем НКО донести в правильной форме упакованной журналистами информацию. Соответственно, редакция получает готовые релизы, которые можно рерайтить или публиковать прямо в том варианте, в каком есть. По фото мы решаем все авторские права за них. То есть мы делаем некую предработу для НКО, для тех, кто не готов держать в штате каких-то людей или кому некогда, потому что есть НКО, у которых огромная активность, и мы просто помогаем дополнительно, как, как мы себя говорим, это твоя пресс-служба. Ну и, соответственно, если дальше идти, то у нас партнеры здесь «Комсомольская правда». Мы выиграли два раза фонд президентских грантов. Следующий слайд можно. И вот, собственно говоря, в 2018-2019 году мы фонд президентских грантов выиграли. До 2021 года вот мы сейчас это реализуем. Дальше будем снова заявляться. Потому что сначала это была идея, а сегодня это уже целый... Знаете, даже не знаю, это целый медиа-портал, на котором тысячи зарегистрированных НКО, тысячи зарегистрированных э, СМИ. И вот этот процесс обмена информации происходит в онлайн-режиме постоянно. Вот мы сюда приехали, редакция работает, мы видим, сколько готовится и рассылается каждый день материалов по разным СМИ, и сколько приходит материалов от вас, от НКО. Следующий сайт, слайд покажет нашу уникальность и поэтому эффективность. То есть этот процесс всероссийский. Мы ведем полностью под ключ публикации, ежедневно их обновляем и пополняем ту базу, которая у нас есть, там, десятки тысяч НКО, которые и нам присылают, и мы с ними делаем рассылки, взаимодействуем, учим, потому что на портале Открытое НКО есть 16 лекций выложено было в том году, и 16 будет в этом, уже там 4 выложили, сейчас еще 4 выложим. Это лекции от практиков, там, например, Егор Ельчин рассказывает, как на Планета.ру правильно подать свой проект, чтобы он собрал деньги, потому что Планета.ру один из наиболее продвинутых ресурсов для фандрайзинга. Или, значит, Ашот Караханян рассказывает, как с телевидением взаимодействовать. На ОТВ есть хорошая программа, он ее ведет ОТР. как раз. ОТР, да, общественно-российское телевидение. Вот, соответственно, и там много-много таких кейсов от практиков рынка, и прослушав их, ты поймешь, как с соцсетями работать. Например, Лачканов Илья рассказывает, он давно, он для многих очень крупных медийных федеральных ресурсов, хотя он сам из Белгородской области, и агентство у него там находится, они делают, зная, как работать с соцсетями, делают для них работу по подряду. И он учит этому, объясняя, почему это так важно для любого НКО. Соответственно, что дает... Что это дает? Для СМИ это разнообразие. Вот как мы убеждаем СМИ, нам когда говорят, слушайте, заплатите это как-то, нет, мы бесплатно такое не публикуем, мы послаем какой-то релиз хороший о чем-то очень хорошем, а нам говорят, погоди, а деньги где? Мы говорим, какие деньги, ребят, у нас нет денег, это не про коммерцию. не не одно, Там причем не упоминаются никакие коммерческие компании. Понятно, когда Сбербанк что-то делает, все ему говорят, нет, не, не публикуем, да, деньги. Да, и Сбербанк думает, ладно, в следующий раз я лучше не буду себя светить, сделаю что-то, пусть там вот НКО опубликуют, Или, если им надо, они платят, или как-то ищут другие каналы коммуникации. Да? То есть здесь нет никакой коммерческой истории, но при этом СМИ раньше было больше, сейчас это реже встречается, потому что они начинают понимать, что разнообразить свой контент и писать о социальных темах очень важно. Это важно для их, в первую очередь, имиджа, для их читателей, для той молодежи, вот мы там будем дальше говорить, для которой эта тема сама по себе сегодня является в одном из приоритетов, потому что… Конечно, они интересуются всем Моргенштерном, да, и, значит, темой, которая… <laughs> ролик, там, ролик за 10 лямов, да, сейчас Познер рекламировал Альфа-банк, теперь Моргенштерн. Совершенно разные аудитории, и скандал в сети, и, безусловно, Альфа-банк рискует в какой-то части, но, конечно, традиционная аудитория ценит в Альфа-банке не то, что Познер его рекламирует, а какие-то другие более… более может быть, качественный какой-то веб-интерфейс, или я не знаю, что какие-то ставки процентные. Да? Ну, а для молодежи это, безусловно, открытие, что оказывается такой банк модный, надо же там вот это. И на этом фоне очень интересное возникает, когда а, человек, у которого нет какого-то классического образования и лет работы в музыке, сегодня зарабатывает в пандемию огромные деньги, а какой-нибудь Кортнев, например, которого мы все знаем, замечательный музыкант, он продает имущество, потому что он перед пандемией взял в ипотеку что-то, и все, денег нет, и концертов нет, и, и что ты будешь делать. И это переворачивает тоже и наше понимание мира, и отношение как к медиа, так и к каналам коммуникации. Нужно понимать, что если ты не умеешь там работать и не учишься работать, то завтра ты вынужден будешь, ну, условно говоря, продавать свои активы, неважно, что, ну, условно, это там, имидж твой будет Падать, на фоне этого будет расти имидж других людей, которые, может, совершенно делают не те вещи, которые вы, и на порядок хуже. Соответственно, зачем это нужно? Зачем это нужно? Я говорил, что СМИ становятся социально публикуют этот контент и поддерживают СМИ своего региону, нормальный патриотизм, да? Ну, а для НКО они, но ну, очевидно, становятся открытыми, становятся профессионально, начинают о себе рассказывать, и, соответственно, повышается доверие, их деятельности и интерес к их деятельности вот примеры примеры ну так мы пробежим что это есть сегодня везде да? и в наружной рекламе вы должны знать что ну, в москве это прописано в положении городском о рекламе наверное в казани также есть какой-то объем поверхности которые отдаются под социальную рекламу есть своя там очередь из тех кто хочет туда попасть и ты заявляешься ты Прикладываешь макет, и тебя на эти Больше поверхности размещают. Закон о рекламе. Да. А сейчас у нас на базе общественной палаты решается вопрос социальной рекламы. Вот до да, ее размещения. Прямо как отдельный канал коммуникации. Как это очень правильно, очень правильно, потому что наружная реклама, безусловно, она воздействует на нас. И когда такой тренд, а тренд очевиден тренд на социальную вот эти вот, поддержку, на какие-то проекты, которые генерятся, что называется, снизу, то нужно на это реагировать соответствующим образом. Вот ТВ-программа, те, которые вот, активная среда, на ЛТР попросил небо в пятницу и вот это лишь некоторые программы дальше у нас идут сми традиционно туре новостей это социальный навигатор на медузе медуза к многие знают хороший проект доброволец у комсомольской правда этот проект сейчас был только что вот на тех выходных закончился форум большой доброволец и мы там пятое место заняли вот мы делали несколько марафонов доброволец на радио это «Добро против коронавируса», и там несколько таких было у нас летних интересных историй. И вот пятое место по стране, там было, несколько лишь 64 тысячи заявок. То есть там какое-то огромное. Я удивился, что столько, неужели у нас столько проектов в этой теме, медийных заявлено. «Эхо Москвы чувствительное» и «Маяк адреса милосердия». Вот, ради чего все это делается? Портрет читателя, активист. Это источник у нас фонда общественного мнения. 60 тысяч респондентов, это огромная выборка. Если там DLO это 1600 выборку делает, то здесь 60 тысяч. Это, это очень релевантные цифры. И самое интересное, что здесь вас должно интересовать и медиа, и НКО, то кто же эти люди, которые готовы помогать. Ну, на самом деле, это люди с высшим образованием в половине случаев. И молодежь до 30 лет, это 56%. Это та аудитория, за которой гоняется любое медиа. И та аудитория, которая для НКО является как раз волонтерами, готовыми это поддержать. Хотя бы не за деньги, а по приколу или там по каким-то другим мотивационным вещам. Да? Это то, почему сегодня и социальная журналистика начинает расти, и э, пресса начинает на это обращать внимание. Ну и почему это важно для НКО. Видите, у нас 23%, там может быть мелкое, скажу сейчас, 23% людей россиян, помогают незнакомым людям, 23%. И 11% значит участвуют благотворительные пожертвования, делают. И это добровольцев у нас примерно, ну по одним данным, вот так мы всегда считали, было 2,5, сейчас 2,7 миллиона. То есть это не так много, 2,7 миллиона. Это там у нас примерно, кстати, где-то есть процент. Да, это два с небольшим процентом. Но вот Владимир Владимирович сказал, у нас 15 миллионов добровольцев. Значит, 15 миллионов. Потому Значит, что кто 15. их считал? Это же люди, которые участвуют. Так вот, субботник, мы собрались, кто нас считает? Да никто. Но субботник, ладно, это субботник. Но точно так же кто-то помогает каким-то животным там не погибнуть с голода. Или каким-то бабушкам носит, помогает еду сейчас в коронавирус. За покупками ходит или за лекарствами. Кто их считал? Наверное, 15 миллионов. Очень много. И это та аудитория, которая и для НКО, и для медиа очень важна. Вот тренды изменения в обществе, они очень интересные. Начало, начало это время СССР, вы видите, да, это митинги, демонстрации. Собственно говоря, мы так и организовывались, и ходили. Значит, вот я это время застал, и комсомол, и всю эту пионерию. И мы ходили, собирали макулатуру, и вот главное это митинг, потому что идеологически важно было это дело подогреть. Да. А потом появились корпоративы, пришло коммерческое время, мы стали там тимбилдинги устраивать, и вот такие вот корпоративные вещи. Они, это тоже принцип, по которому люди там… Но общество себя идентифицирует и объединяется. Потом появились программы а вот по командообразованию. Да, благотворительность потом родилась. Благотворительность у нас родилась в 2010-е годы. Да, еще было много споров. Если вы помните, вот ты сделал что-то хорошее, но компания купила в школу там, новые парты. А надо ли об этом говорить? Вот директор компании говорит, мы купили новые парты. Считаем что это важно. Вот мы часть прибыли туда направили, а не по карманам насылали. И мы там еще говорили, а он вот пиарится так, он для этого это сделал. А другие говорили, нет, он сделал это по зову души, рассказал, чтобы другие тоже делали. И тут такая палка всегда о двух концах, но на самом деле надо исходить из своего внутреннего понимания, внутреннего закона. Если бы ты это сделал для души, значит для души. Если бы ты это сделал для пиара, ну для тебя эта история пиарна. Но вот эта благотворительность с десятых годов, она очень бурно расцветала, и тогда еще не было такого третьего сектора сформированного и такой государственной поддержки как сейчас тогда это шло и это продолжается в компаниях другое дело что это приобретает новые формы потом появилось такое понятие как корпоративное волонтерство и корпоративная социальная ответственность ксо да? и дальше мы вышли на европейский же уровень там это он это sustainable development это устойчивое развитие да? когда ты говоришь о том что наша компания должна думать о том что мы оставим тем поколениям, которые придут работать сюда через там, 50 лет или 100. И идеальный вариант, когда оставим те же ресурсы. То есть мы восполняем их, мы их тратим и мы их восполняем. И в этом плане сейчас все идет дальше. Сейчас углеродный след, вот эта вот наша проблема, которая связана с потеплением, она всех волнует, Ну, Россию меньше волнует, наверное, Европу больше волнует, как обычно. Но никуда не деться, сейчас будут вводиться санкции. И за карбоновый след мы будем платить 3 миллиарда долларов примерно в год. Это вот за экспорт. Все, что мы экспортируем туда, будет облагаться этим налогом, если мы не обеспечим снижение, снижение углеродного выброса. Поэтому все программы «Чистый воздух», вот эти программы «Экология», которые сейчас есть, и когда заменяют общественный транспорт и личный транспорт, переводят с... Обычно традиционного топлива на газомоторное топливо, да, или там, электро вот, появляются, электромобили, электробусы. Это все именно в этом связано. Легче инвестировать сегодня в то, чтобы современные автомобили не портили воздух, чем платить эти же деньги, но в виде налога, который он тебя все равно обложат. А вот мы буквально недавно общались с профессором Мадей одним, он сказал, что сегодня двигатели, вот этот стандарт ЭК5, и ЭК6, двигатели, которые из Европы приходят и которые ходят на нормальном топливе, воздух, который выходит из выхлопной трубы чище, чем который засасывается. Говорю, так это же получается пылесос ездит, даже озонатор такой <свят> туда поставить Азонатор, <свят> и пусть машина очищает воздух. во всяком случае это правда. проблема огромная для промышленных городов, что воздух там особенно в маленьких городах, где там как магнитогорск, где ну там огромное <свят> предприятие они должны думать но есть города, где нет как магнитки где только общественная москва например. Москва, там нет таких крупных промышленных центров если брать ее по площади по населению так вот там основные выбросы это транспорт общественный то есть мы ездим на машинах на своих собственно говоря и, и загрязняем тут воздух там вот эта мелкодисперсная пыль которая вылетает э, собственно говоря мы сами себе и вредим а итальянцы только что доказали что это пыль почему они переводят всех на электромобили, чтобы был ноль выбросов потому что это пыль это взвесь именно через нее, там микроны они проникают сквозь тело очень легко ничем их не защитить через них Оказывается, коронавирус тоже проникает легко в нас. На то есть со всех, сторон, со всех сторон нам выгодно должно быть сегодня развивать и устойчивое развитие компании, и свое, свое отношение менять. Ну, я вот сейчас про экологию говорю, да, то есть формировать другие привычки, другое потребление и по-другому воспринимать мир. Китайцы вообще сказали, к 60-му году ноль углеродного следа. То есть все, что они выбрасывают в атмосферу в виде СО2, должно либо поглощаться лесами, они сажают очень много лесов, заодно их торгуют этими лесами, и это целая такая программа государственная. Либо они даже на экспорт готовы брать какую-то грязь, чтобы ее перерабатывать. Это, конечно, звучит все пока фантастически, но, наверное, мы к этому придем. Какое это имеет отношение к НКО? Да самое непосредственное это имеет отношение к НКО. Меняется потребительское отношение к информации в первую очередь. И если вы не научитесь доносить информацию правильно, или медиа, если не научатся в этой информации находить ту аудиторию, вот те самые 46% молодежи, которые готовы их потреблять, то вы потом этот разрыв, там, этот, раз, этот разрыв произойдет, и дальше уже его восстановить очень сложно. Это как традиционное телевидение потеряло эту аудиторию, которую нужно было оставлять в онлайн формате, общаться с ней, а не сидеть на ящике и действовать традиционными методами, методами рубильника. Там вот у нас э, огромная проблема больших корпораций в том, что они не могут мобильно вот Я переношу номер с, на М, с МГТС на МТС. В Москве МТС купила МГТС, городскую телефонную сеть. Перенос номера. Для меня это цифры, там коммутация. Это ну 2 секунды. В Израиле так и происходит. Три-пять секунд вот мне друзья написали. Я начал 30 октября, до сих пор мне номер не перенесли. Я написал пять заявлений. Я хожу к ним как на работу. Тут забыли, тут потеряли, тут, извините, стажер сидел. Я, я не могу понять. Это Цифровое одна из крупнейших корпораций, да. Я все время с Билайна к ним ушел, теперь думаю, а зачем я? Ну, конечно, ушел как, там дешевле, они же чем заманивают рекламу. Ну, вот. Поэтому это тоже говорит о том, что МТС в таком виде не жилец. Значит, придет время, когда их поглотит либо какая-то западная компания, либо кто-то из более мобильных местных игроков. Дальше. Да пусть знают, надо реагировать по-человечески. Вот бизнес, посмотрите, он социален. Тут несколько примеров. Русал. Зеленую волну ведет по озелению благоустройству. Понимаете, можно сказать, ну конечно, денег столько, вот пусть бы делали, но посмотрите, что с нурникелем происходит. Да. Денег-то очень много, прибыль гигантская, но старые технологии, ничего не обновили, в итоге мы знаем те проблемы, которые там возникли. И как это восстанавливать, там сейчас надзор насчитал больше 100 миллиардов, но это, я не знаю, это как, это, как восстановить то, что уже испорчено. Это очень сложно, хотя океану. Мегафон все переварит, да. <смех> В этом плане бояться не надо. Мегафон очень много у них программ, но я тут не буду их всех, значит, расхваливать. Сбербанк, ВкусВилл. Вот следующий слайд очень важен. Можно мы тогда нашу расхвалим? У нас компания Давай. Татнефть, да, наш крупнейшая нефтяная компания, которая проводит ежегодно и конкурс грантов для некоммерческих организаций. Но они поддерживают и социальных предпринимателей, и в индивидуальном порядке к ним можно тоже с социальными проектами обратиться, они будут рассматривать. Это, хорошо, и это, это достаточно конечно. не маленькие суммы, угу. которые вкладываются в развитие вот социального сектора. Казань, я знаю, впереди планеты всей по раздельному сбору мусора. У вас фандоматы тут поставили в школах, идет какой-то эксперимент. Не знаю, правда это нет, но там прям школьников вовлекают в игру, принеси сдай, получи какой-то купон, дальше там на что-то поменяй, и это правильно. Родители газельками привозят вот. макулатуру. Это очень правильно. Сейчас на уровне правительства. Вчера прошла новость, обсуждают, как же сделать так, чтобы людям было выгодно принести тару и сдать ее, опять организовать пункты вторсырья, закрыть эти мусоропроводы, которые только, значит, оттуда мусор только на мусоросвалке, да. И это огромнейшая проблема, которая в стране стоит, у нас 8200 мусорных свалок, 8200 мусорных свалок. В программу «Чистая страна» входит около тысячи. То есть 7200 даже не знают, когда к ним подступаться. А вот Меня опубликовал недавно отчет, до того как его Следственный комитет арестовал, отчет о счетной палаты, по которому он сказал, что через два года, 17% этих свалок будут переполнены, а еще через 2 года уже 34%. То есть проблема есть, и ее надо решать, и ее не решить вот так вот. Пацаны, и решили, да. Ее не залить деньгами, но ну, это, это целая, это отрасль, которой нет, которую мы создаем, кадров для ней нет, и это долгий-долгий процесс, сложный процесс. Но вот если менять сознание, то это тоже будет помогать эту проблему как минимум не создавать. И Казань молодцы, у вас тут вас везде хвалят. Я вас тоже хвалю, когда экологические программы ко мне приходят. Ну, Казань молодцы, да. Вот видите, топ-15 СМИ с социальной тематикой. Комсомолка 21 тысяча, дальше следующий уже АИФ, тоже молодцы, но уже 13 тысяч. Да? Мы пишем очень много, и здесь можем посмотреть, кто как. Вот деловые издания пишут совсем мало об этом, собственно говоря. И это не потому, что мы молодцы, они не молодцы. Просто мы находим для себя это очень важным. Конечно же, мы не деловое, не нишевое СМИ, мы массовые, поэтому у нас и должно быть много публикаций. Но мне кажется, в каждой СМИ, Традиционно это ли СМИ, или новое, или это вообще блогер какой-то, который значит, очень популярным стал. Оно должно заботиться о том, как поймать ту самую молодежь, у которой совсем другое понимание. Ну и людей, собственно говоря, вы же и по себе чувствуете, насколько та же экология стала трендом нашим общим. Мы о ней уже говорим, как о каких-то… Ну все стараются быть экологичными сегодня. Никто уже так просто не бросает мусор не потому, что там… Как в Сингапуре говорят, за это вы видели и оштрафовали. Mm -hmm. У нас никто и никого не оштрафует, понятно, да, но уже никто как-то, вот я хожу, и я не вижу, чтобы как в советское время там какие-то курки валялись, да, ну и убирать стали лучше, но и люди не бросают, ведь чисто не там, где убирают, да, а там, где не мусорят. И в этом плане люди выезжают отдыхать, понимают, что за собой нужно убрать, а не бросить это. И это не только потому, что ты хороший, а потому, что также другие поступят. И это очень оправдано. Все нужно делать так, чтобы людям было экономически это выгодно и оправдано. Тогда это работает. То, что можно призывать всех в благотворительности такой по позыву души, да, но потом это устаешь или там, да, а вот когда это выгодно, то это важно. Сейчас будут снижать, например, раздельный сбор мусора в Москве вводят, но в Подмосковье уже ввели года два назад, и у них снижают тарифы на вывоз мусора в тех домах, где делят все хорошо, потому что тогда это можно перерабатывать. Хотя перерабатывается очень мало мусора, на самом деле там 7% все перерабатывается, в лучшем случае, и это огромная проблема. Огромная проблема. Ну, и поэтому на заводы строят. Один из них, кстати, в Казани РТНВЕС строит. Фланирует. Да, и это тоже большой вопрос. Надо, не надо. Тут можно ломать копья, академики ломают. И мы, журналисты, ломаем. Но это жизнь наша. Так вот, последний слайд мой. Это про наши итоги некие промежуточные. Вот видите, у нас 2921 НКО на площадке. Вика скажет, сколько из них казанских НКО. 2900, но я считаю, что это немало, но и немного в том плане, что мы начинаем ездить. Вот мы были в Ростове, сейчас сюда только что и Владимира приехать. Мы призываем вас регистрироваться на площадке добро.лив. И мы рассылаем ваши новости в медиа Татарстана. Ну, если это федеральные, то федеральные там вот, будут кейсы интересные, федеральные, если это локальные новости, только ваши. И медиа берут, публикуют, но тоже, это вопрос контактов с медиа, и до всего руки не доходит, редакция открытых НКО 5 человек, это небольшая такая мобильная команда, но они все профессиональные журналисты, и в этом плане дело свое знают, но сил на всех не хватает. Я имею в виду дойти до каких-то порталов казанских, сказать, ребят, давайте, давайте как-то, вот надо же всем в глаза посмотреть, хоть, хоть сегодня это и удаленно, да, но... Я Александру только добавлю, да. что мы абсолютно всем говорим, не дадут соврать, кто у нас на лекции ходит любой агрегатор, который полезен для НКО, там обязательно нужно зарегистрироваться. Да, это, правда. это первый шаг. Второй шаг, туда обязательно нужно закидывать новости, публиковаться. Да, это сложно, потому что в НКО работают тоже раз, два, вон девочки там, четыре человека, и все на расхват. Все вчера прилетели, завтра уехали, там и так далее, и тому подобное. Но и третий важный момент, о котором мы говорим, это всегда стараться получить обратную связь и вообще эффективность работы да. любого агрегатора. Так что я к тому, что мы всегда просим обратную связь. Работает ли механизм или не работает? Для нас важно понять, полезно это для НКО, позволяет ли он продвигаться дальше или нет. Потому что ну, много, много сейчас подобных ресурсов, агрегаторов, они появляются, там, исчезают. Вот насколько они действительно серьезно стоят, серьезно работают и серьезно помогают. Так что будьте готовы. Да, и вы можете теперь, вам проще, вы можете на один ресурс загружать, да, и вот у нас там больше трех тысяч публикаций, это как раз те медиа, которые взяли наши, наши материалы, ваши материалы и опубликовали у себя, причем там есть целые большие истории, и, и телевизионные истории, и печатные истории, это не просто только сайты, прям, ну, там будет один из кейсов, интересно. Но, в общем, это большая такая история, и мы, как бы, конечно, мы вносим свою лепту, мы не а, тотальное решение всех проблем, но мы учим, мы вносим, и, конечно, мы вместе с вами тянем эту лямку, и движемся к счастливому будущему. А я сейчас представляю Викторию Савицкую. Это наш выпускающий редактор, опытный журналист, в собеседнике работала и работает. Значит, вот, кстати, у меня слайд перепутан. Там следующий слайд будет как раз сколько заявок от интел. А, а я потом начну с этого. а потом ты будешь. Неважно, кто я. Важно, что, о чем мы сегодня говорим на самом деле, потому что мы Сегодня говорим даже не столько о портале и нашем ресурсе, да, сколько о том, что наш ресурс – это механизм для вас и для СМИ. Это двустороннее взаимодействие, которое, которое очень важно. Вот мы буквально накануне, да, я посмотрела, сколько за больше, чем полтора года, почти за два года существования нашего портала было опубликовано заявок, то есть текстовых материалов от НКО Республики Татарстан. 80%. А, мне бы хотелось сказать, что это очень классная цифра, хотелось бы, в принципе, сегодня пощеголять какими-то хорошими результатами в этом смысле, да, конкретно по вашему региону, но, к сожалению, 80 это очень мало по сравнению с другими регионами, где-то более активные, где-то где больше НКО самих по себе, да, а где-то просто каждый НКО сильнее, сильнее активнее, чем чем 80 заявок почти за, за два года. Это грустно, при том, что, несмотря на то, что у нашего портала есть жесткие правила, о которых я расскажу, мы так или иначе поставили перед собой в самом начале задачу, что мы стараемся любой текст, даже самый сложный, самый трудозатратный для нас, потому что, как сказал Александр, нас мало, на мы в тельняшках, мы стараемся его прорабатывать и доводить до ума почему у нас что-то получается лучше что-то получается хуже я расскажу чуть позже но опять же обращаясь к статистике за вот эти два года было всего лишь 55 публикаций в региональных и федеральных сми именно от Про-НКО республики татарстан С чем это связано во первых это связано с тем что недостаточно контента чем больше контента тем больше у нас возможности его продвигать мы можем вы можете нам каждый день присылать его по мере возможности нашей э, обработки данных, да, и публикации вашего контента на нашем портале. Дальше как бы расскажу немножко про механизм взаимодействия, чтобы было понятно. Э -э некоммерческие организации приходят на наш портал, регистрируются, заливают свой текст уже какой какой в какой-то степени хотя бы готовый, желательно с информационным поводом, об этом я тоже расскажу. Фотографии обязательно, если есть видео, мы все это перерабатываем, красиво упаковываем под ключ и дальше предлагаем и присылаем СМИ. Чем больше контента, тем больше шансов на то, что где-то что-то да выстрелит. Ну еще, конечно, в зависимости от качества этого контента. Это все очень важно. Можно дальше, принцип? И Хотела сначала рассказать про некоторые наши дальше успешные кейсы, в этом году, но в связи с пандемией, как, как ни казалось, она сыграла такую интересную роль, в том числе и в нашей работе, и в деятельности НКО, вы же наверняка знаете, да, то, что пришлось сплочиться, срочно что-то придумать, срочно всем помочь. И у нас был интересный кейс, мы очень много писали, собственно, на волне, когда только начинались карантинные мероприятия в марте и в апреле Мы писали про НКО и СМИ были рады от нас получать эту информацию У нас вышло, ну вот прям бум, у нас было более 300 публикаций только за март, если не ошибаюсь и Вот именно касательно всего того, что касалось помощи во время пандемии тем, кто от этого пострадал и это для нас был интересный кейс, интересный момент про то, как СМИ готовы реагировать да, на потребность. Они понимают, что люди хотят знать, что происходит. Они хотят знать не только, что говорит правительство, да, президент, э, э, премьер-министр и так далее. Они хотят, хотят знать, а кто им может помочь. Они хотят узнать, кому они могут обратиться. Ведь именно через э, вот такие новости очень многие доноры узнавали, кому они могут помочь и как они могут помочь. А люди, которые нуждаются, в том числе и пожилые, они находили волонтеров, которые будут приносить им продукты, ну и так далее, и тому подобное. И это, на мой взгляд, это очередной виток активности НКО, который показывает, что НКО умеют работать, и они нужны. Да? Ну, если я говорю очевидные вещи, простите меня за это, пожалуйста, но иногда важно какие-то такие моменты просублимировать. Есть у нас еще очень интересный кейс, да, это материал, который к нам пришел из Грозного. Речь идет о том, что волонтеры по всей стране ищут родных погибших солдат в Великой Отечественной войне. Был выпущен материал о деятельности волонтеров этой организации, где мы перечислили, собственно, в каких регионах волонтеры работают и где они находят этих родственников, или о каких солдатах из каких регионов идет речь. Новость разошлась по СМИ не только Чечни, и не только по Кавказу, и в Сибири, и очень широко, и более того, некоторые, даже благодаря публикациям СМИ, родственники тех погибших нашлись и обратились в организацию, там познакомились, и дальше уже пошли какие-то непосредственные процессы и взаимодействия. Можно... Дальше. Еще. Еще? Да. Это все еще вот про. Нет, это уже. Да, это все еще про город Грозный. В частности, тогда было опубликовано 40, 40 регионов откликнулись на эту публикацию. То, о чем я говорила дальше. Я просто говорю чуть быстрее, чем листаются слайды. И э, эта история получила продолжение. То есть мы публиковали не только э, и дали в СМИ не только изначальную новость о том, что делает НКО, мы сделали серию материалов, в том числе о том, как акция продолжается дальше. И это важно на самом деле, потому что СМИ тоже отслеживают, видят масштаб, видят размах и готовы идти уже за вами. Дальше очень часто СМИ обращаются к нам. Следующий. Часто СМИ обращаются к нам для того, чтобы связаться непосредственно с некоммерческой организацией, чтобы сделать не для того, чтобы взять наш материал, который мы уже под ключ подготовили, чтобы они опубликовали у себя, а для того, чтобы наоборот связаться с НКО и попросить об репортаже, об интервью и так далее уже лично, да, эксклюзивно. Это мы тоже как пресс-служба стараемся делать, и в общем-то очень приятно, когда выходит, да. Пусть они не говорят о нашем каком-то участии, но приятно, когда ты видишь на телеканале «Санкт-Петербург», например, серию интервью в утренней программе с представителями тех некоммерческих организаций, которых мы, собственно, предлагали продюсерам телеканала. Более того, бывает так, что мы предложим, проходит какое-то время, они вспоминают, что была классная тема, и они возвращаются. То есть может даже год пройти, и они говорят, а вот мы хотим вот этого человека. Это под запросы, под внутренний запрос редакции, да, как, на что, <laughs> что помнят продюсеры, и если вы ему запомнились, это очень классно. Поэтому об этом нужно, о себе нужно говорить, да, и в первую очередь на нашем портале, пожалуйста. <laughs> Во-вторых, очень важно, конечно, это ваши сайты, ваши соцсети, потому что в том числе, когда вы присылаете нам информацию, мы ищем какие-то дополнительные фишечки, как бы сделать вкусным ваш текст. Мы лезем к вам в соцсети. У нас не всегда есть возможность по ночам вас будить и спрашивать какие-то дополнительные вопросы, выяснять детали. Мы лезем в соцсети, чтобы найти фотографии хорошие, качественные, если вдруг на сайте что-то не подошло или не хватает фотоматериала. Мы ищем, опять же, какие-то нюансы, какие-то комментарии, какие-то детали, в том числе через ваши соцсети. Поэтому это важно. Так. Да, я вам рассказала про то, что мы ищем героя спикера, но и мы сейчас запускаем новую кнопку. Можно сказать, вы первые, кто это слышите. Это новый сервис уже для СМИ, чтобы СМИ тоже было удобно с нами и с вами взаимодействовать. Кнопка называется «Ищем героя». То есть любой журналист, который э, ищет героя для своей публикации, мы тоже журналисты, мы тоже периодически ищем героев для каких-то публикаций, которые нам нужны, и мы всегда, ну, как правило, представляем, чего мы хотим, о чем мы хотим написать. Мы хотим описать э, о волонтерах, которые приезжают в дом престарелых, например, или, например, о фонде, который помогает людям с ВИЧ, да, э, о главе, например, фонда, э, или ну, о чем угодно. Мы примерно знаем, как должен выглядеть наш герой. Поэтому любой журналист может написать, нажав на кнопку «Ищем героя» на нашем портале, может написать свой запрос, и мы уже под этот запрос будем связываться с профильными НКО, где могут быть соответствующие герои да, или нужная тема, и а, соединять. Я вот еще добавлю, да. конкурсы же есть для журналистов. Конечно, да. вот мы тоже мы регулярно публикуем «Я Созидатель», по-моему, называется. Где журналистки работа оценивают профессиональное сообщество, и они получают за это тоже финансовое вознаграждение. Поэтому для них это тоже как дополнительный стимул для работы вот в профессиональной социальной сфере, допустим. Да, совершенно верно. Кстати, про конкурс спасибо, что напомнили. Мы тоже регулярно проводим конкурсы среди некоммерческих организаций, то есть мы придумываем какую-то важную, нужную вот в этот момент тему. Мы ее публикуем, собственно, анонс на нашем сайте, рассылаем по ресурсным центрам информацию на этот счет, в том числе информируем, стараемся информировать все НКО, которые зарегистрированы хотя бы у нас, потому что ну как бы это та база, которую которой мы точно знаем, mm -hmm. где и с кем мы как взаимодействуем. Ну и э, стараемся, конечно, шире анонсировать, что это за конкурс. Суть в следующем. Есть тема, НКО присылают соответствующий материал на эту тему, который подходящий. Наш главный редактор сайта плюс журналист плотно работают с материалами, обрабатывают, где-то переписывают, где-то уточняют, делают материал вкусным и правильным. Мы их также вне рамок конкурса рассылаем, продвигаем в СМИ, но... Эти конкретно эти публикации участвуют в конкурсе, отбираем коллективно. Ну и плюс мы смотрим, конечно, по откликам э, репостов, по тем, какие темы взяли СМИ, э, отбираем лучшие материалы, и они становятся победителями. И у нас есть э, призы, которыми, которым мы гордимся. и Наш партнер издательский дом Комсомольская правда нас поддерживает, да, и э, Лучшие публикации оказываются, собственно, на портале Комсомольская правда», иногда даже и в федеральных, насколько я понимаю, да. выпусках. Да. Публикуем в газете. Да, совершенно верно. А, собственно, наверное, о нашем портале я рассказала многое. Можно про кнопку уже закрыть и пойти дальше. Дальше. А, теперь я все-таки расскажу еще разок, зачем мы нужны и а, чего мы хотим. С учетом того, что мы вот за два года работы наработали определенный список и топ самых страшных ошибок, смертных грехов, которые губят, наверное, любой текст. И хочется, чтобы, когда мы говорим про то, что мы учим НКО, речь не только о лекториях, мы стараемся учить писать. Не только за счет лекториев, не только за счет вот таких живых встреч, но и за счет того, что мы с каждым индивидуально прорабатываем, задаем уточняющие вопросы в надежде на то, что рано или поздно человек, который будет от этой некоммерческой организации, допустим, присылать нам текст, ну рано или поздно он поймет структуру, как это должно выглядеть, чтобы оно было съедобным и, может быть, последующим последующем когда-то уже начнет взаимодействовать со СМИ и без нас. Мы, наверное, когда-нибудь перестанем быть нужными, но ну, это будет пока, видимо, не скоро. А, вот такой вот нескромный у меня сегодня спич. А, собственно, зачем нужны СМИ для НКО? Для того, чтобы привлекать доноров, волонтеров. А, кто может от НКО а, заниматься этой, да, этой отраслью? Если в НКО мы понимаем, что очень много более важных задач, чем просто пиариться, да? чем просто пиариться в СМИ, чем устраивать какие-то акции. И не всегда есть у НКО человек, который это бы делал. Ну, Во-первых, ну, есть для этого мы, которые немножко помогаем. Во-вторых, всегда можно обратиться, я думаю, к студентам факультета журналистики, которым нужна практика, им нужно набивать руку. Всегда можно находить медиа-волонтеров. Может быть, энтузиастов будет немного, но это люди, которые смогут облегчить жизнь и как-то разгрузить основную задачу. Ну, не основную задачу, а одну из важнейших, на мой взгляд, задач, это важно, чтобы о вас знали. Дальше, пожалуйста. Еще. И вот, если говорить о смертных грехах, с которыми мы сталкиваемся, да, очень часто заявки уже устаревшие. Во-первых, без информационного повода, во-вторых, они устаревшие. Когда круглый стол прошел вчера, а нам заявку при присылают сегодня, во-первых, круглый стол так себе информационный повод, честно вам скажу, вряд ли кто-то из СМИ захочет об этом писать, во-вторых, новость живет в лучшем случае сегодня, это в лучшем случае, 24 часа. Можно тогда сразу по да. горячим следам? Послезавтра планируется, что один из... Подопечных дома престарелых Казани, ему, дай бог помните, 90, может 91-2 года, будет играть в шахматы, кстати, Татьян, да, в шахматы с Анатолием Карповым. Ну, удаленно, ну, дистанционно, конечно. Вот это можно считать какой-то новостью, интересной? И вот если это послезавтра, когда нужно дать материал, как его лучше дать? <связать> <связать> да, лучше его было дать позавчера, на самом деле, но если нам пришло это хотя бы завтра, это будет здорово. Во-первых, у нас э, будет небольшой люфт для того, чтобы успеть это обработать и успеть разослать этот анонс, а еще лучше сегодня э, это все прислать. Э, а во-вторых, э, ну потому что по итогам, ну что написать? Ну хорошо, э, подопечный дом престарелых обыграл какого. Это будет классно, но не факт. Что не это Ну, кроме шуток, да, лучше дать анонс, чтобы привлечь внимание к этой теме, это будет интересно. Если событие уже все-таки произошло, то надо его прям выдавать, текст выдавать с колес, пока не поздно, потому что сегодня и соцсети очень быстрые, и сайты очень быстрые, пока... Пока вы напишите, пока это все уйдет к журналисту, пока журналист вообще найдет время это посмотреть. А потом он посмотрит, потом он пойдет посоветоваться с редактором. Ну, в общем, это целая очень долгая история. И, соответственно, надо выдавать как можно быстрее. Естественно, важно, чтобы был хороший инфоповод, тот инфоповод, который вы предложили. И вот я хочу вам сказать, я хочу этот текст. Мне стараюсь. он нужен. Сегодня. Причем сейчас, да. Вот. Часто, конечно, присылают информацию о том, что прошло какое-то мероприятие очередное в виде круглого стола. Понятно, что смену ни в коем случае не интересно. Мы, конечно, это публикуем, понимая, что часто некоммерческим организациям нужны какие-то ссылки для того, чтобы отчитаться где-то перед грантодателем или где-то еще. Мы это публикуем, но, конечно, мы это не засылаем в СМИ. Мы продвигаем в СМИ только самые перспективные, самые, на наш взгляд, устойчивые, живучие материалы. А вы так. публикуете в себя вот Добро лайф, правильно? Да, да, мы стараемся публиковать. Я всем напоминаю, что в заявке на гранты есть раздел «Ваша публикационная активность», «Публикации где», да? И это не должны быть только ваши соцсети, хотя их тоже туда включаете, а основное — это вот подобные ресурсы. Это показывает то, что ваш проект интересен не только вот вашим читателям, но и еще еще и на федеральном уровне, да, конечно. Да, но хочется сделать пометку, чтобы вот правильно все друг друга поняли. Не хочется, чтобы наш портал при этом был стоковым, что называется, да, куда просто вот все все все не берет. Мероприятия, мероприятия, да, а, да. Посты соцсетей с бесконечными смайликами нет. У нас есть, естественно, определенные правила, которые а нужно соблюдать. Ни одного. Не пропущу. Как выпускающий редактор не пропущу. ни одного. Нет. Да, то есть есть у нас ряд правил, которые мы просим соблюдать. Они опубликованы на сайте, это, пожалуйста, там, посмотрите. Не буду сейчас останавливаться, да. но в том числе, кстати, среди этих правил прописано, что мы не принимаем голые отчеты. Голые отчеты, уставы об НКО – это не интересно никому. Для того, чтобы посмотреть ваш отчет или устав, человек должен прийти к вам на сайт, Ну, потому что, насколько я понимаю, это должно быть обязательно. Вот. Нам это не нужно. Если Мы, ну, мы тоже стараемся проверять какие-то некоммерческие организации, там, смотреть. А это... если, допустим, новость посвящена, вот э, Эльвира у нас планирует вело-студию открыть для людей с инвалидностью. Да? Вот открытие, ну, фактически, первой такой студии в городе Казань. Это будет считаться достойным инфоповодом да. для размещения? Конечно. Ну, давайте Заходить да. надо через людей, вы же ну, не через просто людей, для кого-то, да. вы же знаете кого-то, кто уже готов, но он может даже уже ездит или тренируется, или ему нужна помощь, да, и есть специалисты, которые готовы помочь для людей с каким то способами. Это да, но вам нужно для того, чтобы дали деньги и помещения создать историю, а история это люди, придите к тем людям, которые готовы у вас заниматься, для кого вы это хотите сделать. Вы же не для себя это делаете, любимый, вы же для кого-то, значит, нужно этих людей найти и записать с ними короткие, даже какие-то зарисовки или что-то, что, -то, что Видео, нам даст, да? даст э, редактору возможность зацепить на эмоциях, и тогда вас прочтут, и тогда смело опубликуют. Потому что окажется, что там тоже какой-нибудь либо э, престарелый, либо наоборот очень молодой, либо какой-нибудь уникальный, либо еще где-то он. Ну, в общем, это такие истории, которые развиваются. И развивая их, вы найдете, за что зацепить можно читателя. Вам нужно все равно думать, а как читателя зацепит редактор все-таки публикуете просто новости или же э, информационные статьи тоже. Вот просто у нас как бы тема, она, э, не, новости не как пирожки, как говорится не так часто. И для того, чтобы что-то произошло, мы в основном это спортивное мероприятия и вот, как бы эту тему. И для того, чтобы поменять вот именно сознание, здесь необходима работа... Э, через статьи, разъяснительные там, и так далее. Вот, а может это... быть лучше заходить вот, действительно через истории, не через э, информационные, не через научно-популярные статьи? Нет, вот, я просто сам смысл, именно не через новость, ой, что-то открылось, а вот именно... Ну, вы найдите поворот, например, ну, грубо говоря, у вас работает этот центр для велосипедистов, вы думаете, так, надо о себе заявить, у нас там по планам давно не сообщали, и вы говорите, о, за эти полгода... 300 километров, что составляет путь от, не знаю, оттуда до туда, проехали инвалиды благодаря этому. Но ну, это же можно повернуть. Это можно повернуть, и если это 300 тысяч, то это можно уже перевести в какие-то там экваторы или расстояния до Луны. Но в любом случае, то, что делают люди традиционно, можно посмотреть по другим по углом, и, и традиционно станет нетрадиционным. И обычная вещь станет интересной. И выброшенный мусор превратится в деревья там, или батарейки в каких-то спасенных ежиков, там, ну что угодно. Это вопрос, как завлечь. И под этим соусом вы уже рассказывать ту историю, которую вам надо рассказать, более, может быть, там, нудную или там, не настолько она привлечет внимание. Но если правильная подача, то она привлечет внимание. И если еще украсить ее, цитатой, кого-то, кто оживит ее, то, конечно, это будет уже история. Просто э, общаясь с журналистами как, периодически, если можно так сказать, многие говорят, да история классная там проект классный но вот лично у меня не получается подать это вот как бы надо придумать надо посмотреть и так далее это вот наверное больше с журналистами нужно пообщаться для того чтобы это ведь фактически нужно как бы найти ту обертку по да. что завернуть упаковку Но ну, опять в, вот добро питания". лайф вы же проводите образовательные мероприятия да. и докрутка и текста в том числе занимаетесь то есть вот... Тут взаимная работа, конечно же. Какие-то вещи мы за вас не сможем сделать, какие-то вещи мы вам подскажем и скажем, давайте вот, ну, и попытаемся вытащить из вас эту информацию. А вроде слышно. Я не знаю, это микрофон слышно или это просто мы так громко говорим? Мне тоже не знаю, но мне слышно хорошо все. На самом деле да, и я полностью согласна с Александром. Еще очень важный момент, который мы, мы очень любим и призываем всех обращать на это внимание, рассказывать истории. Истории своей личные, да, как волонтеров, или там, руководителей организации, истории своих подопечных. Очень часто нас просят опубликовать какую-то вещь. Там, Прошел чемпионат для людей с инвалидностью, обилимпикс. Классная вещь. Да, там ребята учатся, ребята показывают свое профессиональное мастерство, ребята трудоустраиваются, но ни в одном из этих текстов, да, и, собственно, в каждом тексте рассказывается герой история какой-нибудь девочки, например, или мальчика, его путь, собственно, через себя, через свою жизнь, к успеху, значит, к карьере. Но никогда не рассказывается, а что пережил этот человек, а почему. Это не значит, что нужно давить на слезы, ни в коем случае нет. Это ну, как бы нынче уже не в тренде, что называется. И НКО сами уходят от этого, и э, да, аудитории это уже не так уж сильно нужно. Но есть детали, о которых ну, не стоит совсем уж замалчивать. Да? Есть детали, которые стоит не то, чтобы прям выпить, но подчеркнуть, объяснить. Потому что не каждый обратит внимание, что Обилимпикс это собственно, чемпионат вот именно для людей с инвалидностью, например. Я не знала раньше об этом чемпионате. Поскольку я редактор и постоянно получаю эти тексты, я уже знаю, что такое Обилимпикс, но я не вижу в героях собственно, тех людей, которые напрямую относятся к этому чемпионату. И это важно. Кроме того, кстати, как попасть в СМИ, и всегда это очень приветствуется, на мой взгляд, оперативное реагирование на те ситуации, которые происходят в обществе. Ну, например, не нужно ждать, там, если что-то произошло или принимается какой-то законопроект, не нужно ждать, когда к вам позвонят, права журналист случайно вспомнит где-нибудь в ночи, когда ему уже надо было давным-давно сдать текст, и все дедлайны уже прогорели. Напишите сами на почту, смс, ВКонтакте, где угодно. Вот, мы готовы отреагировать, дать комментарий по этому вопросу. Это тоже иногда бывает, ну, очень часто бывает полезно. Можно просто сразу э, обращаться к главным редакторам сайтов, потому что они всегда мониторят почту, это их, э, собственная обязанность. Они через почту быстренько что-нибудь запостят на сайт, например. Да, да, да. Григорий Толчинский, руководитель высшей школы журналистики Казанского федерального университета, он говорил, да, это вот важно, но нужно понимать, что вот здесь ты будешь выступать как специалист, как профессионал, с которого будут и спрашивать, соответственно, и ты должен владеть информацией, цифрами, данными, не молчать и быть интересен для журналистов, иначе первый раз станет для вас и последним же совершенно верно, но ну, вот я хочу пример поставить. Оно Дом Редких – это некоммерческая организация, которая, собственно, занимается проблемой по всей России, с, помогает людям с редкими заболеваниями. И вот когда там в очередной раз заговорили о неком фонде, который будет, если не ошибаюсь, Голикова курировать, да, в помощь детям, естественно, тут же фонд. И пиарщики фонда значит, проснулись, начали стучаться в СМИ, ребят, мы готовы это прокомментировать, у нас есть вот такие-то проблемы, есть вот такая-то статистика. Нужно, чтобы обратили власти вот внимание не только на вот ту проблему, на которую там, да, не только на СМА, например, да, но вот еще на вот такие редкие заболевания. Они начали активизироваться, и действительно в ряде СМИ появились интересные публикации на этот счет. То есть, понятно, что это не для массового читателя, но для читателя, который интересуется, допустим, той же медициной, теми же проблемами, родители детей с тяжелыми заболеваниями. Да, очень быстро отреагировали, сделали правильно. Есть пример, который я, наверное, никогда не забуду. То ли актриса. В общем, потерялся пожилой человек. Об этом во всех точно московских СМИ э, сообщили о том, что потерялся человек, значит, его ищут. И э, есть фонды, которые, собственно, занимаются там, поисками людей, пропавших, еще что-то. Э, я обратилась в один из фондов, не скажу, какого региона, не, не хочу акцентировать на этом внимание, но я обратилась в один из фондов и попросила отдать а комментарии, вот как сделать так, ну, как сделать, чтобы человек не потерялся, вот пожилой, да, у которого проблемы могут быть. А, что нужно сделать, как это вообще предостеречь своего родного и близкого? Мне сказали, вы знаете, вместе сегодня некогда. Давайте завтра. Ну, я понимаю, да, действительно человеку было некогда, но я пойду к другому, например или просто не выпущу материал или найду сама информацию сама как-то напишу или найду ну, просто найду другого комментатора, который прокомментирует. и это важно вовремя реагировать идти на опережение чувствовать э, э, чувствовать э, инфоповоды чувствовать когда э, ты можешь действительно быть важным и нужным и где-то помочь да не только рассказать о себе а на, наоборот даже поднять какую-то свою проблему а, не знаю сидите ли вы в телеграме но есть а, очень классная группа причине чат а, вот да не я Много. читаю все абсолютно все да я очень часто беру из этого чата какие-то темы которые почему-то не пришли к нам на сайт но, мне кажется, это темы, которые достойны публикации и достойны того, чтобы дальше быть продвинутыми в СМИ. Мы берем эти темы и, собственно, продолжаем с ними работать. Но это, знаете, можно иногда и мы можем не заметить эту тему, поэтому лучше публиковаться на нашем сайте. Вот. Ну, самое важное, я думаю, что я сказала. Стоит обратить внимание, что к ошибкам, конечно, мы относим и плохие фотографии, некачественные фотографии или их отсутствие, потому что мы можем взять фотографии из бесплатного фотостока, конечно. Можем. Но лучше, когда НКО присылают какие-то свои фото, потому что мы опять же продвигаем СМИ И СМИ также станет перед вопросом, чтобы быстрее опубликовать Они станут перед вопросом, а где же сеть фотографии Пока главный редактор или пока бильд-редактор начнут искать фотографии, которые они могли бы использовать и которые подошли Уходит много времени, во-вторых, фотография может не подойти, вам потом еще это все не понравится Будет скандал, никто не захочет с вами, не, не, вообще с этим вообще связываться, ни с нами, ни с кем-либо еще Поэтому мы всегда просим полный комплект. Все, что есть, отдавайте нам, а мы разберемся, что нам нужно, что нужно СМИ. И будем надеяться, что сможем работать друг с другом продуктивно. Из рекомендаций. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Нет, еще. Вот, не важно. Еще раньше. Можно? Еще? Вот. Да, рекомендую э, зарегистрироваться на сайте пресс-фит, а также в базе для журналистов кол, чтобы там, или пусть кто-то из ваших знакомых журналистов туда вносили ваши контактные данные, э, чтобы при запросе э, любой журналист, когда ему требуется какой-то спикер, мог бы с вами связаться. Это классная тоже вещь. Ну, собственно, мы создаем тоже свою базу. Да, но это как один из инструментов, который может вам помочь. Пресс-фит действительно классная штука, вы можете зарегистрироваться, сделать пометку, на какие вопросы вы готовы ответить, да. на какие темы. А? Типа анкета, там есть да, небольшая анкета, какие вопросы вы освещаете, чем вы занимаетесь да и так далее. Регион? И при необходимости с вами тоже смогут связаться. Регион там ведь есть? А? Регион. Региона по-моему, есть. Да, select. Есть? Я, я уже не помню. По-моему, есть, да. И давайте перейдем к последнему слайду. Еще. Все, да. Это наши контакты. Мы будем видеть вас не только в качестве наших авторов, да, и будем видеть не только ваши тексты, но и предлагаем дружить, партнериться. Собственно, по вопросам партнерства, вы всегда можете написать нашему пиар-продюсеру Лерике Пивненко на почту пиар-собака.добро.лиv. Да, Присоединяйтесь к нашим соцсетям, пишите и задавайте всегда вопросы. Вы можете написать на почту на общую или кому-то из выпускающих редакторов и мы стараемся как можно оперативнее отвечать и прежде чем мы наверное пойдем в хотелось бы немножко тем более что вас немного это было бы здорово узнать о вас кто вы вы можете представиться и рассказать о своей некоммерческой организации чем вы, Только, чем вы интересны микрофон свои. чтобы да, мы так как под запись ну Татьяна, давайте, расскажи. вон микрофон только возьмите, можно не вставать, прям сидя, Хорошо. давайте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна я куратор обучения игре в шахматы детей-сирот, детей-инвалидов и детей с девятым поведением. Мы вот выиграли уже во второй раз грант от Кабмина Республики Татарстан. И в воскресенье был турнир, уже вот дети приезжали, девятники, участвовали в шахматном турнире. Это те воспитанники наши, которые в предыдущих потоках обучения уже осваивали правила игры, шахматные тактики, стратегии. И так как информация по гранту от Кабмина недавно была, сейчас вот эти группы в других детских учреждениях Постепенно восстанавливаем и будем уже вести занятия в течение где-то 8 месяцев вот, обучение детей в трудной жизненной ситуации, игре в шахматы. В то же время шахматы — это всего лишь, наверное, повод встретиться, потому что разговор идет не только о шахматах, а как справляться с трудной жизненной ситуацией. Вот каждый наш герой действительно... Вот сейчас я вас слышала, Виктория, я поняла, что я о некоторых подростках, детях вот пришлю вам информацию, расскажу, как они благодаря шахматам познакомились с другими детьми из других детских учреждений, какие положительные изменения в их жизни произошли. И это огромное счастье что вот мы можем общаться, обмениваться опытом. Не зря у международной шахматной организации фиды девиз «Мы все одна семья». И действительно, живя на планете, помогая друг другу, мир становится прекрасней и здорово, что вы к нам приехали. Благодарю. Спасибо. Спасибо. А у вас соревнования между регионами проходят? Нет? Между регионами, да. Это и... поводы писать. Это же все поводы. Хорошо. Составим... то есть В ближайшее время, да. Регионы, но, конечно, туда лучше писать больше. Но mm -hmm. если это кто-то победил из ребят, можно добавить его историю. Историю его успеха. Ну, и конечно, шоу, таким детям не так просто, вот, скажем, становиться чемпионом Татарстана или там Казани. У них есть свои достижения, и вы все равно же видите. Да, да. И, и да тот, они получают спортивный разряд. Да. Для них это тоже очень круто. Просто иметь, скажем, там третий, второй, первый спортивный разряд. Это уже... Ну, конечно находясь в своем там интернате или в школе с девиатным поведением и этих детей мы действительно будем так вот вести рассказывать о их продвижениях вот просто эти рассказы помогут и другим ребятам в других регионах может быть увлечься и как-то раскрыться. да я поняла эту идею чтобы хорошо очень радостно спасибо кто еще кто давайте Меня зовут Эльмира Ярулина. Слышно, да? Yeah. Я представляю некоммерческую организацию Все для детей. Как раз таки, вот эта наша наверное, история была. В самом начале Александр сказал, я прям параллельно проводил между, как бы о нас вспоминала о, нашем, о начале нашей работы. Мы, как раз таки, из тех, кто начали делать, и уже только там, через 5 лет мы открыли, образовали свою некоммерческую организацию. Во многом благодаря. Антон Георгиевичу, давай, давай, нас познакомили, нам, нам мы действительно очень благодарны, потому что нам подсказывали много. Вот. Наша организация занимается, основное направление у нас, разработка и пошив одежды для детей с особенностями развития, для детей из ЦП, у кого повышенность пастика, повышенность у -у -у. течения. Специальная одежда, прям под размер, причем она красивая. Вот, mm. э, я уж вставлю свои пять копеек, mm -hmm. потому что когда девчонки сделали первую презентацию свою, они сидели ну, mm -hmm. за столом, и, и они просто потом вот этот слюнячик подстегнули. казалось, как будто это просто вот платок, как будто украшение. И mm -hmm. ты понимаешь, что в такой одежде не стыдно ну, ребенка вот такого, да, с ним выйти на улицу. Mm -hmm. На самом деле, да, мы стараемся разрабатывать такую одежду, чтобы ребенок не выделялся из толпы, mm -hmm. да, чтобы он выглядел как обычный, ухоженный, опрятно одетый ребенок, здоровый. Вот, но при этом эта одежда решает многие вопросы. Начали с этого, но поняли, что на самом деле больше помощь нужна мамам, которые воспитывают этих детей. Uh -huh. Uh -huh. Вот, теперь мы стараемся еще для них организовывать мероприятия, встречи uh -huh. с, с психологами. Ну, в общем, проводим благотворительные обеды, как раз-таки дарим одежду детям, но в то же время мы организовываем мероприятие мероприятия для мам, которые общаются между собой. Понимают, что как бы, в основном они ведь находятся в замкнутом пространстве с этим ребенком да, круглосуточно. Вот, у них есть возможность выбраться, пообщаться между собой. Стараемся им показать, что жизнь может быть интересной, наполненной, несмотря на ту проблему, с которой они столкнулись. Вот. У нас, конечно, есть автор нашего проекта это мама особенного ребенка. Вот. Потом, сейчас я, наверное, перепрыгиваю, но мне вот немножко волнуется. Хотела сказать: про круглый стол, вот то говорили, да, что. Это там не такой, может быть, повод. Вот на самом деле мы проводили круглый стол, вот Антон Георгиевич нам посоветовал включить это в программу грант, как раз президентский грант подавали заявку, и мы на него на самом деле особо не акцентировали внимания. Ну круглый стол и круглый стол, да, нам тоже как бы по гранту нужно было отчитаться. Но этот круглый стол, он на самом деле для нас послужил таким толчком, мы после этого даже получили помещение от исполкома, на безвозмездной основе, потому что пришли а, потому представители СМИ... Потому что мы сказали, СМИ. что на Круглый стол надо, ну, как отчетное мероприятие. Вот мы говорим про то, что статьи какие-то, да, это вот красивые, mm -hmm. интересные рассказы, да, mm -hmm. но это как все равно какой-то отчет. промежуточный mm -hmm. там или, mm -hmm. или что-то. И вот это же мероприятие, Круглый стол, тоже как некий подытог деятельности, на который надо позвать журналистов, mm -hmm. позвать из органов власти представителей, там получаете свои, с кем работаете. И вот к ним на круглый стол пришел заместитель главы исполкома, который курирует соцвопросы. Mm -hmm. И когда он увидел, послушал, пообщался, и да, проект очень интересный и достаточно уникальный. Прошу прощения, что перебью, хотела уточнить, а публикации в СМИ были по, вот, по итогам круглого стола? Освещалось? По итогам, мало того, что... По завершении круглого стола к нам еще СМИ потом приехали, ну, как бы... В этот же день, по-моему, поехали на производство на наше, уже снимали процесс, все про нас вышел сюжет на телевидении. Татарстан, новый век наш центральный вот, uh -huh. телеканал. К ним приезжал вот и на круглый стол, потом к ним приезжали. Uh -huh. это... А последнее в СМИ это вот съемки Давай поженимся. Сегодня ночью день... мы прилетели, да, и день из и там участвуют. Поэтому в СМИ заходят по-разному. Молодцы. Uh -huh. ну, на самом деле, просто пришло же к тому, что. Теперь уже к нам СМИ обращаются. Даже на передачу «Давай поженимся» мы не обращались. То есть нам просто неделю назад позвонили, говорят, вот мы хотим. Вообще ведь прям наша история, тем более, ведь дети с такими проблемами есть в разных регионах, они могли бы быть вашими, ну как, покупателями, если да, так Мы Может, работаем, магазин, у нас по, по всей есть, России, нас даже из Европы есть заказы, потому что да. эта одежда действительно конечно, нигде нет. Конечно. У нас есть клиенты, история. вам надо ее У них четыре девушки, и вот одна из них, это сестра главного идеолога Диля, она как раз индивидуальный предприниматель она в этом году стала победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Социальное предпринимательство». То есть это вопрос вообще история многогранная, mm -hmm. где и предпринимательство, mm -hmm. социальное предпринимательство, и деятельность некоммерческих mm -hmm. организаций, и история, которая родилась из собственной mm -hmm. жизненной ситуации, и движения вперед, mm -hmm. и вне территории. Девчонки mm -hmm. продают и за рубеж. Ну, мы на самом деле не знали вообще о некоммерческих организациях, но ну, как-то не вникали, может быть, сил там где-то, ну, не сталкивались никогда. Первое, что мы открыли, это ИП. Ну, как сначала мы просто э, для, там, как это началось, у Далии появилась идея, Далия — это автор проекта. Вот, она для своего ребенка отшила, да, то есть не, не идея появилась. Появилась сложность, которая она в жизни, стала потребность. да. да. Просто ребенок растет, подгузники ему uh -huh. носить всю жизнь, uh -huh. а боди, которые застегиваются uh -huh. в паховой области, держат подгузник, их уже нет. Там слюны течения у ребенка, а нагрудные платки уже детские, они uh -huh. не справляются с проблемой и выглядят нелепо. Вот сначала то есть, для себя это все пошло, потом для знакомых, потому что знакомые uh -huh. начали видеть, тоже спрашивать. Uh -huh. И потом уже это переросло в П, и потом. В некоммерческую организацию. Вот теперь мы Хорошая история, да, как бы так, да, вот работаем. Спасибо вам. Какие истории хорошие. Добрый день. Я все-таки заявлюсь. Спасибо Антону. Меня зовут тоже Львира Драгайцева. Я руководитель и действительно единый тоже вдохновитель некоммерческой организации, Центр организации спортивно-массовых мероприятий Спорт будущего вообще, большей частью немножко отступлюсь в своей жизни, я была не спортсменка. Но мой сын и как бы, его окружение давно болели в хорошем смысле велосипедом. И когда Казань, вот это я считаю, что толчок один из толчков, когда Казань выиграла универсиаду, он немного ранее, в общем, волонтерство волонтерстве ну и я сама, собственно говоря, вот как бы вот эти вещи меня привели к этому проекту и в семнадцатом году вот с его именно подачи с подачи сына, что давай я тоже работала на телевидении шестой канал СТС Казань, а, вот свои навыки знания вот коммуникативности и организаторские воплоти и собственно говоря мы действительно три энтузиаста, которые третий год волонтерим уже, честно говоря, устали. Хотим уже все-таки встать на рельсы. И все эти годы мы начали с того, что мы продвигаем, популяризируем самый доступный, самый экологичный к теме экологии вид транспорта, спорта, передвижения – это велосипед. В нашей команде есть профессиональный велосипедист, который знает все о велосипеде, не только как он устроен, он сам много как э, травмировался и сам восстанавливался, то есть он большой опыт у него, навыков именно практических, в том числе и работа с детьми, э, тренерская, он тренировать начал уже с 14 лет вот разный возраст, и в том числе с людьми с ОВЗ. И основным направлением нашей деятельности являлось до недавнего времени это, вот, собственно говоря, организация спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Мы пока взяли здоровых в процессе подготовки, скажем так, вот, и под предыдущей работы Выявилась, собственно, есть у нас команда э, велмаршалов, которая обеспечивает безопасность э, крупнейших э, наших спортивных мероприятий, как забеги всякие, вот казанские и прочие, патриотлоны и так далее. За эти годы мы э, совместно с Минспорта помогали им проводить э, различные соревнования различных уровней от городских до России и Европы, которая прошла в прошлом году. Вот, и э, сейчас мы вот вывели, пересмотрели свои действия и направляем, в общем, идеи есть создание велостудии для людей с ОВЗ по зрению и слуху. Uh -huh. Хотя мы, у нас есть уже детский проект, у нас есть ежегодные есть проекты, ну, мы как-то делали открытие и закрытие детского велосезона, сейчас это будет, в этом в следующем году мы надеемся, что ничто нам не помешает, и мы его реализуем, это будет открытие детского велосезона «Догоника», и есть, Мы в прошлом году выиграли грант проект детский спортивный фестиваль «Велосипед – это здорово». Uh -huh. И э, в этом году он уже стал ежегодным, и он так и будет. Это как закрытие uh -huh. будет. На данный момент у нас дети э, от 2 до 16 лет, именно детский формат. Э, есть гонки на талокарах «Машинкин» для самых маленьких от 2 до 4 лет. Вот самокат добавляем, и нынче, вот что как бы, в плане поводов, вы говорите, наверное, вот в этом потоке своей как бы, рутины немножечко мы забываем, а вот, что каждый какой-то момент может быть инфоповодом. Потому что вот мы начинали, у нас дети на велосипед садились и в соревнованиях участвовали с 7 лет, сейчас, в этом году, у нас попросились с 4 лет. Мы были в шоке, на самом деле Велосипедисты молодеют Совершенно верно Причем эти, вот я говорю, у меня мурашки бегут Причем эти родители говорят, у нас ребенок садится С двух лет уже катается на велосипеде Не на каком-то беговеле, а на велосипеде Причем э, мы, вот наша команда Именно, как сказать патриоты, хоть, может быть, сейчас это не очень модно, как бы, это слово, да, но мы патриоты своего города, и нам очень обидно, что в нашем спортивной столице нет велошколы, к нашему большому сожалению. вот. И вот нас приглашают, пожалуйста, там, в Геленджике школу дают и так далее, но мы хотим здесь, чтобы было. Вот. И на свои детский формат мы приглашаем, вообще приглашали людей с ОВЗ, но приходило приезжали в основном дети. Uh -huh. а, пока мы их не делим не по uh -huh. как бы особенностям. А, ну, радостно то, что уже у нас вот здесь, здесь Васильева Осиново, Зеленодольска ближайшие города. Нынче приехали дети вот именно с этих городов. Они единственное, что... Ну, вот, пандемия и все такое прочее. Говорят, у нас нет велосипедов, но вот мы бы готовы. И вот так воле случая, благодаря у нас есть такой фонд «Аль Пари», который занимается э, детьми с ОВЗ. Вот, и у них, как скажем, в фонде есть велосипеды для особенных детей. Я туда обратилась, они говорят, да, пожалуйста. То есть мы вот в этом в таком симби симбиозе э, фонд предоставил велосипед, дети с удовольствием приехали, мы их подстроили под каждого, и прошла вот, прошел удачный такой вот союз. И Здесь вот нам, конечно, СМИ очень нужны были бы, потому что, на самом деле, то, что вы говорили в самом начале, Александр, звонишь, денежки платите, я говорю, это не коммерческий проект, это вообще вот мы вообще из ничего делаем чего-то. Ну ну вот пробиться пока непросто, хотя мы работаем сейчас с партнерами, у нас есть постоянные партнеры, которые нам помогают. И каждый, каждое вот детское мероприятие мы делаем как праздник. Несмотря, вот я хочу заметить, что если в остальных видах спорта там первый, второй, третий и все. Велоспорт единственный, по-моему, из видов спорта, где в каждой возрастной категории, а она шаг два года, есть первые, вторые, третьи места. То есть невозможно лет к нему с десятилетним. и, соответственно, вот, призовой фонд увеличивается в геометрической прогрессии. То есть э, один из таких непростых. Это Красота. Да, поэтому партнеров и спонсоров найти на призовой фонд очень непросто. Хотя в прошлом году вот на президентский грант у нас призеры получали э, по два с половиной килограмма мороженого. У нас были многодетные семьи, вот как раз в, фонде, yeah, yeah, yeah, yeah. в реализации фонда уч приняли участие 250 детей, okay. э, там 13 было детей с УВЗ, и самое интересное, что из 30, а, 67 детей из 36 многодетных семей. То есть э, даже был две семьи, которые выиграли по 5 килограмм мороженого. Можете себе представить. Поэтому еще хочу сказать, вот... Хорошо, что есть представители, надеюсь, и НКО. Мы всегда детский формат делаем на большой площадке. И мы приглашаем НКО, те, кто работает просто с детьми, те, кто работает вот с особенными детьми. Мы можем предоставить площадку для демонстрации угу. себя. Вот, в частности, я вот и тоже говорил вчера. Здесь можно, вот именно праздник – Делать интерактивные площадки, uh -huh. показать себя. И здесь можно очень многих многие моменты, как скажем, совместить. Совместить, да. Uh -huh. да. Спасибо вам за то, что вы приехали. Мы уже зарегистрированы. Но я вот думаю, что туда подать-то? У нас ничего нет. А вы, получается, владеете да, статистикой, сколько детей, которые вы хотели, и которые занимаются? Да, мы сейчас да? проводим опрос. Mm -hmm. Ну вот хотели бы провести опрос побольше, как бы пошире. Вот сейчас будем пытаться уже персонально в каждом НКО, который работает, ну, mm -hmm. где ли данные люди. К сожалению, статистики, я в ТАТ-СТАТ тат -стат обращалась, mm -hmm. статистика общая. Вот у нас... В возрасте 18 плюс 16 с лишним тысяч инвалидов, uh -huh. работоспособного возраста где-то больше 7 тысяч. Все, на этом статистика uh -huh. заканчивается, к сожалению. То есть здесь вот нужно вести такой более конкретный опрос uh -huh. и так далее. Я вот просто думаю, можно ли 3 года у нас на следующий год, но тем не менее, как-то вот через истории действительно детей-то, каких вот, потому что у нас есть, которые кто уже три года с нами. Uh -huh. Вот. В прошлом году у нас приехала девочка, попала приехала к бабушке, попала к нам на праздник, она вообще из Ставрополя. у нас, говорит, нет ничего такого, то есть поэтому мы вот в этой теме движемся, и очень хотелось бы, конечно, реализовать наш проект, вот как раз пишем заявки, но, к сожалению, нынче писали две, и спорт оказался не в моде нынче, не в тренде. Сегодня не в моде, а завтра в моде. Да, вот мы очень на это надеемся тоже, да. Спасибо да, вам такая большое. история. Есть еще желающие о себе рассказать, кто чем занимается? И все разбежались. Вот, ну давайте. Я зовут я представляю, я представляю, Наш фонд занимается поддержкой детей с неврологией. Мы как бы не то что относимся, да, мы созданы при медицинском центре «Первый шаг» который э, занимается реабилитацией детей с ОВЗ, э, детей э, с неврологией, ну то есть возможными проблемами. Вот. Э, мы выбрали такой, ну как сказать, доступный, но самый, наверное, трудный путь. Мы выбрали э, именно сбор вторсырья, вот как раз вот эта тема, про которую вы говорите. То есть мы, у нас нет каких-то больших благотворителей, потому что мы буквально недавно начали такую активную деятельность, ну где-то, наверное, два года. Вот, и поэтому мы выбрали такой путь, доступный. Добрые крышечки есть такой проект. У нас крышечки добра. Делаю вещь, у нас проект по сбору именно одежды. К сожалению, у нас в Татарстане нет перерабатывающих именно одежды. Нам приходится отправлять другие республики. Это в Чебоксары, в Челябинск. Вот, хотелось бы, конечно, и чтобы у нас было, мы бы и сами бы в этом направлении бы поработали. Но это очень большие как бы, трудоемкие затраты. Вот, поэтому хотелось бы найти тоже каких-то благотворителей в этой отрасли. И также у нас э, сбор макулатуры. Это э, спаси дерево, помоги ребенку uh -huh. uh -huh. или наоборот. Вот как-то так. Угу. Вам нужно, конечно, на гранты рассчитывать. У нас, есть знаете, мы не Собиратор, новые. там такие вот проекты. Да-да-да. Да, я я понимаю, игры, но там что-то такое Крышечки добра, вы уже не новые. Крышечки То есть нам добра, говорят, да. что это уже было. Когда дело вещь с вещами, то нам говорят, что есть второе дыхание московского. А кстати, вы, по-моему, у нас публиковались что-то mm. про крышечки добра, я рассылала по. У нас крышечки добра есть и в Зеленодольске, это пригород, и в Зеленодольске, да. Видите проблема нейминга в НКО. Все связано с добром. Не, ну, ну у и нас... проблема идей, надо все равно, ну, вот да. видите, они придумали там чистые идеи, игры, уже как-то интересно, да, себе, там, крючки добра кто-то придумал, да, да. Да, вот вам нужно повернуть чуть-чуть. Ну у нас есть, вот дело вещь как бы, да, по вещам, да, по одежде, у нас э, мы принимаем как бы сбор ненужных вещей, все, что как бы людям не нужно, они к нам приносят, и мы уже что-то в переработку отправляем, что-то отправляем нуждающимся, что-то даже отвозим в питомник собачкам и кошкам, то есть поводу до такого, вот как-то так. И но основная деятельность это все-таки центр для детей, да, вот но как бы мы центр, причем я недавно был там, общался, много всего интересного, и давно работают, и там даже международный уровень uh -huh. есть, приглашают да, специалистов. Очень много да, а мы. вот как некоммерческая организация работает, но вот именно дальнейшее развитие, толчок в развитии какой-то да. нужен. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да, тяж А вот вы это делаете, да? Вы это делаете для чего? Для того, чтобы оплачивать детишкам реабилитацию в медицинском центре. То есть, по они все же могут как бы по своим возможностям и фондов. Э, не все рассматривают, например, из других республик не рассматривают данный медицинский центр. Именно хотелось бы, чтобы был фонд, который бы помогал в нашей республике, в нашем городе. Вот как бы так. Ну, то есть можно сделать заход, в общем-то, в какой-то степени, да, что вы делаете, делать не, то, не делать главным то, что вы там собираете крышечки или mm -hmm. еще что-то, да, это, это лишь инструмент. Mm -hmm. А если вы на первый план вынести, собственно, тех детей, у которых нет возможности, да, нету квот соответствующих, чтобы они могли лечиться, ну, это тоже как-то, или через историю таких людей, детей, в том числе, чем занимается, собственно, Росфонд, например, mm -hmm. да, он рассказывает историю ребенка. Понятно, что это история про сборы, которые делает Росфонд. А вы делаете не материал про сбор денег, вот uh -huh. переведите нам на счет. Нет, а просто расскажите о себе. Вот именно через историю детей, которым вы помогаете прямо сейчас, и как они обращаются в фонд, и что вы делаете для того, чтобы они смогли лечиться. Ну, как вариант, вот uh -huh. то, что я могу сейчас с колес придумать. Какой-то механизм, может быть, показать, для чего действительно собираются эти вещи, и что из этих вещей получается, куда идут эти ну, средства? Вот вы сказали про вещи, я тоже сижу. А, а что с ними делать? У него самой вроде есть не нужны. А что вообще делать дальше? То есть, может быть, вот через историю того, кто уже что-то получил, какую-то помощь, именно. Потому что чаще всего нам, как обывателям, непонятно, ну, макулатуру собирает. И что? А что дальше-то? Результат какой, -то. для чего это? Потому Когда деньги как собирается, там понятно. У нас как там короткий он... путь, у вас а немножко это... длиннее. Да, у нас получается: спаси дерево, помоги ребенку. То есть у нас и проекты называются одноименно, что ты делаешь, и экологии помогаешь, и детям помогаешь, соответственно. Ну, вот на этом тогда, наверное, да. Плюс. Так, ну давайте еще последний, И у нас тайминг уже. И, и кофе остынет, да. Здравствуйте, меня зовут Ренат. Мингалиев, я представитель ОНО Центра реабилитации адаптации. Мы занимаемся тремя проектами в городе Казани. Первый проект, это, наверное, самый древний, он уже два года с лишним функционирует. А это, можно при... снять, а, хорошо. это приют человека. Он находится в центре города Казани. Помогаем бездомным лицам, малоимущим, обеспечим бесплатным питанием, одеждой, временем проживанием. Особенно это актуально стало в период пандемии, когда увеличилось число лиц бездомных, то есть есть бабушки, которых выкидывают на улицу, мы им помогаем, многодетные семьи, бывают и несовершеннолетние подростки приходят к нам за помощью. Здесь оказываем и юридическую, психологическую помощь, данным лицам пытаемся их вернуть в общество, то есть в те семьи, с которыми были связи разорваны. Второй проект, который мы начали только в начале этого года, это проект трудяги, то есть проект, по, проект помощи безработным гражданам Республики Тарстан. Уже через нас прошло порядка 400 человек трудоустроенно получили соответствующую работу. И третий проект – это «Взгляд в будущее», то есть проект правовой помощи, психологической помощи для различных категорий населения. Это и бывшие осужденные, это и родственники заключенных, которые находят в местах лишения свободы. И, соответственно, малоимущие, дети-сирот также. Это портал, он сейчас только еще в процессе наладки запуска. Создана премия президента Татарстана. Такие вот проекты, которые пытаются сейчас развивать. Постепенно запускаем свою инфосеть и, и в инстаграме, и вконтакте, в социальных сетях, на эфире, различные телеканалы нам помогают освещать деятельность. Мы ищем иные пути развития фандрайзинг развиваем, ищем благотворителей. Вот такой проект. А достаточно откажите? большой проект. И два года назад к нам обратились из общественного телевидения России ОТР как раз uh -huh. и попросили список, кому можно приехать, снять сюжет из числа победителей Фонда президентских грантов. Uh -huh. И вот проект Центра реабилитации и адаптации был первый, который они вот сами сказали, мы хотим к ним поехать. И они тогда сделали большую передачу разбили на две части ее и вот один из больших сюжетов был посвящен как раз этой организации а как туда попала информация куда ну, вот, вот это. они просто взяли регион и взяли список победителей Может, И, кстати пишем тогда о была ситуация мы, мы запишем о победителях да Может, конечно писали? пишем Тогда была ситуация, как раз вот показательная, после которой у нас первый раз и возник возникла идея развивать информационную открытость НКО, когда представители УТР позвонили одной из организаций некоммерческих, которые в списке победителей, и предложил им, что мы хотим приехать, нам ваш проект показался интересным, мы хотели бы про вас снять сюжет и рассказать. А им ответили, что нет, нам это не интересно, не нужно. Ну, так, так бывает. Кто-то кто плохо относится к тому или иному СМИ, например, да, там. Да, бывает. У меня есть знакомые из некоммерческих организаций, к ним там обращаются с Russia Today и они говорят, я не уверен, я боюсь. Это проблема в том числе и нас, журналистов, потому что, может быть, пока мы бежим иногда за, за какой-то информацией для того, чтобы сделать что-то красивое и качественное, мы можем где-то где натоптать. Да? <смех> лишний раз, где-то сказать, бросить какое-то, может быть, не то слово, которое вы бы хотели услышать. Так бывает, это не всегда со зла, да? то есть бывает проблемы коммуникации, да? и поэтому человек иногда замыкается, говорит, нет, я не хочу иметь больше дело со СМИ, они напишут какую-то фигню, мне это все не нужно. А, на самом деле это, ну, то есть я понимаю эту проблему, но мне кажется, что это не очень правильно, Просто нужно грамотно выстраивать отношения с журналистами да, и ä, просить там показать перед публикацией, если это возможно. Да, само, сам материал, если это письменный, да, какой-то форме. Э -э -э, выходить на какие-то все-таки личные да, доверительные отношения, это просто гарантия. Янка, больше тогда ребята из ОТР, mm -hmm. из ЦРА на машине ночью возили, рассказывали, показывали по всяким вот этим местам где такие люди могут Интересно. да обитать и прям находили и вот как они работают прям всю процедуру показывают дайте угадать это была программа за дело я, не я помню, тарасов что что такое два года назад было нет девушка по-моему девушка приезжала или, может, ну, интересные сюжеты были, мы смотрели, да, действительно, вот такое погружение хорошее было. Потому что иногда бывает, что да, журналист поверхностно что-то сделал. Здесь такое хорошее погружение было. Ну, то есть опять же, да, тогда еще не было никакого портала открытый НКО», никакой не было пресс-службы еще под названием открытый НКО» и там «Добролив». Потому что журналисту была потребность, был запрос сделать материалы, они начали искать. Они нашли, им повезло, судя по всему. Судя по тому, как вы вкусно рассказываете, тоже захотелось срочно в такой репортаж. Я вот. хочу сказать, ну, подытоживаю немного, да, вы потом, если что, что выстраивать отношения с журналистами можно, нужно. И это двухсторонний труд, и это не дело одного дня. И, конечно, нужно понимать и сторону журналистики, что это должно быть интересно, событийно, там, через какие-то личные истории. И это большая работа, в которой мы, как ресурсный центр, да, ребята из открытого НКО, тоже готовы помогать некоммерческим организациям вырастать над собой, становиться более профессиональными и продвигать на ну, действительно хорошие полезные дела. Я скажу Лаверды, очень приятно. Что нас сюда пригласили, Антон Георгиевич, огромное вам, огромное спасибо и поклон, потому что я думаю, что ваш ресурсный центр может стать источником для нас, как поставки информации от НКО, если правильно их ориентировать. Понимаете, мы же федеральный ресурс и дать одну точку входа, дальше мы до региональных достучимся, если эта история интересна, мы ее докрутили. Да, вот с этой точки зрения вы, конечно, могли бы нам очень помочь, оно а могли бы вам помочь, потому что, конечно же, мы работаем только для того, чтобы о добрых делах узнавало как можно больше людей. И здесь мы совпадаем, и интересы совпадают, и наш опыт, наши знания, наша платформа, она только для того и создана, чтобы вы могли доносить до своей аудитории те вещи, которые вот вы, чем вы занимаетесь. Потому что мы послушали, это очень интересная история, и, конечно, каждая из них достойна публикации и дальше развития. Важно включиться в этот процесс, а включившись, вы уже будете чувствовать сами, где, в какой момент нужно какую информацию сообщить, потому что это появится некий интерес, драйв, вы о себе увидите, и какой-то отклик пошел, и вот это закрутилось-закрутилось, и дальше уже подталкивать не нужно. Просто у вас очень много НКО, Татарстан очень такая республика в этом плане. Мне кажется, я все с экологии сравниваю, мне кажется, вы можете мобилизовать свой ресурс и сделать так, чтобы… А ваших НКО знали как можно больше? Понимаете, это же от вас зависит. Какой регион активнее, про того мы активнее пишем. Соответственно, да, есть тот ответ. регион больше на слуху, и в тот регион больше идет обратной ответной реакции как в виде грантов которые выделяются так и в виде какого-то общего такого восприятия региона что какие они там молодцы что же они там творят они там обыгрывают чемпионов по шахматам понимаете они там значит велосипедистов запускают значит, такие проекты которых нет нигде они шьют такую одежду удивительно понимаете это же от вас зависит знаем мы об этом или не знаем а мы об этом не знаем. Ну вот теперь благодаря передаче часть узнает, но я не являюсь аудиторией этой программы. И поэтому я вот сейчас бы не послушал и не узнал. А напишите нам. И, так, все поняли, и, мы узнаем, да, и всем надо знают. написать, обязательно. Поэтому, как говорится, давайте дружить, да, как говорил Кот Леопольд. Мы готовы дружить и делать это искренне, с удовольствием. И очень приятно, что мы оказались... В этом удивительном городе я не первый раз здесь, у вас очень красивый город, поэтому спасибо вам большое.